Привет! Сегодня я хочу рассказать о одном из способов мошенничества, с которым я периодически сталкиваюсь. К счастью, я на нем ни разу не терял деньги, но думаю, что большое количество людей запросто могут лишиться своих кровных, просто поверив вот в такие вот авантюры. Добавил у меня какой-то нехороший человек в чат чат Чатекса а Ролида, что мы с ней сделаем, конечно, заблокируем ее, чтобы такого впоследствии не было. И конечно же, после этого обзора я нажму на кнопку сообщить о спаме и выйти с этого чата. Что нам предлагает этот чат? Внимание! Удвой свой баланс, хорошие новости. Наша команда Чатекс получила лицензию на работу нашего чата. Для этого нам необходимо заплатить за лицензию, комиссия плюс налог американской системе. В общей сложности более 150 тысяч долларов. Помогите собрать данную сумму и после разблокировки всех аккаунтов мы удвоим сумму твоего перевода. На данный момент у нас все средства заблокированы, после получения лицензии разблокировка произойдет в течение 2-3 дней и на обратный кошелек мы выплатим тебе удвоенную сумму, например при отправке 2000 ты получишь гарантированно 4000 в течение 2-3 дней и скидывают кошельки. Также типа надо отправить скриншот транзакции и свой кошелек админу. И тут мы видим, что уже и люди, супер, можно кошельки отдельно, и так, и так. Создают видимость, что они действительно в это верят, то, что они отправляют деньги, кто-то даже, может быть, будет писать, что ему уже пришли. Но знаете, в чем проблема? Вот в этом видеоролике не то чтобы даже разоблачение схемы мошенничества, а просто вот критическое мышление, как правда это или нет. Для этого все, что нам нужно, это просто перейти в оригинальный бот ChatEx. Мы переходим в оригинальный бот, и вот я тыкал на кнопки, вот давайте рестарт нажмем. Вот 9.19, текущее время. Что мне пишет бот? Что у меня везде нулевые балансы, у меня на этом аккаунте они действительно нулевые, и что все операции остановлены по постановлению регулятора. Мы занимаемся процедурой разблокировки средств. Так что если бы была какая-нибудь возможность помочь чатексу, что-то там сделать, купить лицензию или еще что-то, естественно они бы дали об этом новость в своем официальном боте это действительно официальный бот чатекса чатекс бот, официальный бот и ссылок ни на какие группы тут не было, за последнее время вообще новостей никаких не было если кто-то скажет, они просто не хотят палиться, кто-то за ними может подсмотреть, это незаконно а создавать чат в целях в публичном доступе это не то же ли самое так что это сто процентов мошенничество и если вам предлагают вот с чатексом в основном такие махинации совершить просто посылайте этих людей блокируйте и выходите из этих чатов и сообщайте о спаме в принципе вот так вот сообщить и выйти пожаловаться все спасибо за сообщение если таких жалоб будет достаточно много то этот чат просто заблокирую или поставит сверху пометку спам мошенничество что-нибудь такое так что ребята прежде чем в какую-нибудь авантюру в последующем ввязаться вы лучше все перепроверите и узнающих людей там уточните чтобы они с вами поделились информацией потому что ну, таким образом терять деньги это уж очень глупо хотя я знаю что многие люди именно так или схожим образом их теряют и потом <смех>, некоторые радикально все воспринимают в интернете и даже не могут себе там подписку какую-нибудь да, на Яндекс Музыку купить, потому что боятся вводить свои данные карты в интернете. Но это, конечно, тоже я считаю не совсем здоровым, но каждому свое. Вот чтобы не стать таким человеком, который везде всего, в частности в интернете, боится, что его хотят кинуть на каждом шагу, а это действительно происходит в интернете. Очень много людей хотят вас кинуть, но если вы знаете, чего надо избегать и как себя вести и просто научитесь чуть-чуть по-другому думать, перепроверять информацию, то большое количество опасностей вот этих кидал, они просто будут проходить мимо. На этом все.